Всем привет, на связи мистер офицерки. Сегодня мы поиграем в игру Mufodai вместе с Делом. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Стрельба. Плюх, бумажная шляпа. И мутатор mutator. у нас Not. выбирает Нахуй yes. nah, ты пошел, яйз. Yes. А, пизда, да уебись ты нахуй. О, я тупо допадался, я понял. О. Несколько костей протер Да Штуки три четыре Что делать? А -а -а. <рит> Розовый сейчас к тебе придет Ля -а -а, Я же сказал Ну да-да, вот давай ты с ним Баттлиться будешь так. Батлица. О, давай. О, да стой на месте, тебе говорю. Стой на месте, я кому говорю. О, о. Да подожди, я тебя постопить хочу. Ебать, где я-то? Пиздец, он победил. Нет. Нет, он в эту говно прыгнул. О! Мощная штука! И, -и, -и, -и, И Живи! Живи, Дэл! Дэл, живи! Мне сложные конкуренты не нужны! Ты хуел? Каляция, поебало! Которого у него уже нету! у <arts> меня еще стопят тут единорожка, единорожка леоо босс босфайт босфайт файт. опять у тебя патроны есть Епта я босс Уйди отсюда! Ach, ты, <схờ> Ach, ты, Нет! А, ah, ну тебя все равно ведущий игрок. А как ты ведущий, если босс я? Ah, Чё за шляпа? Ч ⁇ за говно? Ah, это не важно. Ооо! Oh. Кто-то сдох. Ах ты ебан. Я помогу тебе победить. Да не получится, ты выиграл, потому что ты, ты живой остался. <свят> <свят> вот это на втором месте. В этом вся выгода. Ой, блин! <свят> я не понял, где я проиграл. Куда а я это не важно, главное, что я выиграл. Остальном... Сейчас, Остальном... сейчас тебе хрень О, поставим. Я. Во! Да, я так и думаю. <пух> <пух> <пух> <пух> защищай! Я не видно вообще. Это розовый, mm. а это этот говнючало. О, стрельба в прыжке, джамшот. А как мы это <laughs> в будем делать? А что происходит? О, вообще, я тебе вообще я не понял. <свят> Ладно, ФСРК, я пошел тебя стопить. е бэби! Пристрелялся. Кто тут носорожек? Да, как ты умудрился ушлёпаться? Да потому что вы на меня прыгали, и все. Тут чистая удача на этой карте. О, сейчас это и шлепнешься. Я победитель! Я удивлен. Пушка богов. Так, давай где-нибудь это с бочине С бачины прям. О, это я же. Плохое соединение. Беги! Да куда мне бежать-то? Беги. Меня уж Но кайф, сахарная спешка еще. А где она? А его знает? Давай по центру бери. Да бля. Они, походу, вдвоем. Я им не даю взять Да я не могу пробежать даже Блин, кто-то взял Где? Понятия не имею Я нашел Беги ко мне, Стрей. Ага Добежал Давай, давай, давай да Сорожка. все меня убило, блядь. У него. Да какого хрена? Нечестно. Честно. Yes. Куда бежать? -то? Куда хочешь? Этот говнюк мне бомбу подкинул Ну конечно он выбирает А, опять бот ой ой меня сейчас ушатает. Иди на... Касание смертельное. Да, я его шатану. Блин, шатаюсь. не успел. Не успел. Бегать <соединяющие> это. Но пока вы там в одной дрались, я всех Все остальных. А не апари? надо меня. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> <рай>? <соединяющие> так телепорт уже есть. Я его сломал. Бля. Я же сказал, я его сломал. Какого хрена? А, это я сейчас играю. Да. <свес> <свес> как кольца. Давай. Ты да. <свес> заебал. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> ты это делаешь, скажи? <свес> О, ты перехватил. Да, ага. Я не туда кинул. Ах, бля. Вот на... Ты это сделал изначально. На... Согласен. Да иди в пецу. Да иди в бля. Забирай быстрее, беги. Да как быстрее, тут скорость. Беги быстрее, телепортируйся, стреляй. <с. Да не ушел. Я тебе мяч отдал, сказал иди стреляй, а ты не попал. Ну ты даешь. Да, ну все. Нет, уйди нафиг, отсюда зеленый говнюк. Бонак, он меня зажал просто. Это еще и бот. <связываем> да, блин, а, меня снес. Я снёс тебя этот. убил, я тебя убил. <связываем> я <связываем> думал, <связываем> зеленый. Убил. Нет, я тебя... <связываем> убил. Вы рядом прыгали, ты там завис. И я тебя шлепнул. Да. Полез мне мутатор что делать действительно что делать надо, что делать минус клюв розовый сылс. Розовый фламинга. Плохо. Есть соединение? Отлично. Падай. Вот эта скорость. Вот это пиксели. Он, кстати, к тебе идет. Розовый. И что? Ты И че? Что это даст? Не знаю. поп тебя там армия вообще поп поп mm -hmm. Когда это закончится, это все? Никогда. Пока кто-то так не подорвется Ну <Но> вот, Паки. <джедпаки>. Хоть наконец-то что-то мощное и интересное. Ну, бля. Мне нравится факт, этот неигровой мир на 100% состоит из переработанных пикселей, из невышедших игр. Это шокирует. Ну, зашел перестал играть. Ты че? Погоди мне, до тебя добраться как-то надо, да? Не надо. Надо. Надо. Стой на месте. Стой на месте. Он лошок, он сейчас прошлепает. А нет, блин. <прыгггав> на туре прошлепал. Прошлеп, пока. Да, блин, что так неинтересно. Я басяра опять. Ага. Даю, думать-то. А? Да ты ходил? Оху... Я нет. Ой! Мысли забили меня? Да, тебя забили до смерти. Как это свинячую сосиску. Я же носорожка. О! Да блин! Остало да, время мать. совершений! Время чего? Давай! Мое Нет. время! Нет! Да блин, он заколупал! Эй-эй, мимо меня как так мяч? А, и yeah, yeah, все по одному забили, я понял. А мне вообще ничего не дается. <свят> One. но молодец, чувак, взял и победил. <свят> Только этому ничего не поможет. А что поможет, если он дальше так продолжит. Ох ты ж гад. Вот так это ему и поможет. Стабилизатор. Ну, еще у кого больше очков, тем медленнее движется. И меньше очков, по-моему, получают, я не помню. Да, ну все, я, собственно говоря... А шарик больше нету? Но пока ты проигрываешь я Он знаю уже в курс. проиграл Эй. бомба паук мой любимый режим давай мне мутатор о пизда. ой да а ч не гольф? Бля, хамуха. Зеленый вздох... на моей подорвался, а я на его, а мы прыгнули друг к другу На платформе. Вот он говно, Я не знаю, как он подорвался, но он подорвался. Зачисточка! Да, он... В смысле, мне ноль вообще? Д. Yeah. Я меньше всех. Д. Пушка багов. Что там говорил пушка? <связывается> <связывается> а, ну хорошо. <связывается> <связывается> <связывается> Блин! Бот победил. Теперь не бот. Это там В домике. Блин. Так, стой же! So death, Блин, я быстрее сдохну, похоже. Да. А знаешь, почему ты быстрее сдохнешь? Ты что, прыгнул? Нет, потому что я рядом с тобой стоял. Безболин. То есть я, кстати, позже тебя сдал. Я тебя ну да. взорвал. О, надо две победы сделать. На пути надо пойти. Ой, так, но тут я уже хотя бы. О, это давай быстрее, быстрее, быстрее, Дэл. Не, не пойду. Все розовый минус. Ай яй яй а минус. Блин. Да чё опять не я-то? А я еще тут сдохну точно. Челок какой ещё гаси. Ну да, как я и говорил, это бесполезно. Я на этой платформе не могу стоять вообще. Ты сейчас сдохнешь. Не, нормально. Меня оттащить. Ох Фу. ты ж ее, ты все равно от него, кстати, отстаешь. О, босс файт. одна победа и все. Пошли его за Да, бля этими прыжками ебучими, jeb... блин! Но ну, мне нужно, чтобы ты его с другой стороны поджал тогда. А все у нас времени. Блин, он победил. Он победил, да. Пошел ты. Все меня Всем всего самого наилучшего и до новых встреч.